продолжаем копать на поле всего две монетки одну заснял одну не заснял на ребре было видимо Сигнал плохой дал, не стал настраиваться, доставляться. Вот. Но выкопал монетку, какал полный, что там определить вообще невозможно. Вышел с поля в лес, в лесу нашел тропинку, дорожку, не знаю как сказать. Ну, похоже на дорогу, на старую. Сигнал, сигнал очень хороший, готов поспорить, что монетный. Надеюсь, что вот на дороге лежит, сохранка будет очень хорошая. Вот, слышно, да? 44-46. Сигнал глубоко. корни конечно, от деревьев море. Но сейчас будем делать. Будем копать. Только бы не задеть не достал. We're gonna Вот монета большая красивая медная. Ух ты, ах ты, не до. Похоже на Николая II. Ну да, точно. На обороте яркий надпись по кругу. Да, так и есть. Вот, ну, скорее всего, конечно, не видно. Тем не менее, сейчас фотографирую. Как видно, дома сделал хорошую фотографию, приложу к видео со второй стороны вообще хлам тем не менее отлично отлично удачно все огонь все огонь, все замечательно такая вот монетка вот с этой стороны рио вот он. красавец